Добрый вечер и добро пожаловать сегодня вечером к Такеру Карлсону. Восточная Палестина, штат Агая небольшое место. Это городок с населением около пяти человек недалеко от Питтсбурга. В течение многих лет Восточная Палестина была известна как место, где производили посуду чашки и кувшины для американских отелей. На огромных керамических заводах там была занята большая часть города. Сейчас все это ушло в прошлое, и, как и следовало ожидать, Восточная Палестина из-за этого намного беднее. Средний доход домохозяйства в городе сейчас составляет менее 45 долларов ноль, Восточная Палестина в подавляющем большинстве белые и политически консервативна. Более 70% избирателей в окружающем округе поддержали Дональда Трампа на последних выборах. Это не должно иметь значения, но, как вы сейчас услышите, это очень важно. 11 дней назад поезд из 150 вагонов сошел с рельсов в Восточной Палестине, и когда это произошло, он выбросил ядовитые химикаты на землю и в поверхностные воды. После аварии Агентства по охране окружающей среды штата Агая обнаружило следы бутилокрилата в реке Агая, а также в ручьях и ручьях, которые ее питают. Это беспокоило не только Восточную Палестину, учитывая, что река Агая обеспечивает питьевой водой примерно десятую часть всего населения США. Так что этот сход поезда с рельсов был экологической катастрофой. Не экологической катастрофой, как изменение климата, а настоящей экологической катастрофой, катастрофой, которая причиняет вред реальным людям. А потом стало еще хуже. Через несколько дней после крушения поезда официальные лица решили, что было бы неплохо поджечь разлитые химикаты. И результатом этого решения стало гигантское ядовитое грибовидное облако над всем регионом. Вы прямо сейчас видите его изображение на своем экране. Итак, учитывая очевидный кризис в Восточной Палестине, как отреагировало федеральное правительство администрация Байдена, при пите Министерство транспорта, которое реагирует на сход поездов с рельсов, предприняло решительные действия. Пит Бутигиг объявила чем-то, что называется Днем транзитной справедливости. Это еще один день, когда мы отмечаем федеральное финансирование, основанное на расовой принадлежности, которое, несмотря на крушение поезда, не распространяется на Восточную Палестину, потому что люди, которые там живут, не того цвета. Поэтому вместо этого D.O.T. Бутигига объявила о проекте стоимостью 80 миллионов долларов по улучшению дорог в Филадельфии и 24 миллионов долларов для дорог в Детройте, оба из которых голосуют за демократов. А затем мэр Пит заговорил, пожалуй, о самой насущной проблеме в этой стране которая заключается в том, что у нас слишком много белых строителей. Мэр Питт не сказал ни единого слова о Восточной Палестине, штат Агая. И это не потому, что там все было под контролем. В то время как точка была занята твитами о месяце черной истории и транзитной справедливости, губернатор штата Агая объявил, что контролируемое сжигание химических веществ в результате крушения потенциально может привести к гибели тысяч людей. И это не должно вас удивлять, потому что винилхлорид при сгорании превращается в фазген. Это был самый смертоносный отравляющий газ, применявшийся во время Первой мировой войны. А винилхлорид был одним из химических веществ, в том сошедшем с рельсов в поезде в Восточной Палестине. Вот губернатор штата Агая: Южная железная дорога Норфолка планирует контролируемый выброс винилхлорида примерно в 30 часов вечера. Контролируемый выброс токсичных химических веществ также потенциально может быть смертельным при вдыхании. Тем, кто находится в красной зоне, тем, кто находится в красной зоне, грозит серьезная смертельная опасность, если они все еще находятся в этой зоне. Те, кто живет в оранжевой зоне, подвергаются риску серьезных травм, тяжелых травм, включая ожоги кожи и серьезное повреждение легких. Чтобы констатировать очевидное, вам всем тоже нужно уехать. И мне тоже нужно уехать. Обратите внимание на тон и шоколад в конце. Это губернатор штата Агая Майк Дивайн, великий защитник Украины. И он только что объявил, что тысячи людей в его штате могут погибнуть. Но он, похоже, не паникует по этому поводу. Это не чрезвычайная ситуация с пожаром. Это не похоже на то, что Киеву угрожает опасность. Поэтому после того контролируемого сжигания смертоносных химических веществ, официальные лица сказали жителям Восточной Палестины, что если вы живете в радиусе двух миль от крушения, вам нужно укрыться на месте и держать окна закрытыми. Жители, проживающие ближе к грибовидному облаку, были поселены в гостинице. В течение нескольких дней всех их или обратно в их дома без того, чтобы Министерство транспорта Вашингтона не сказала ни слова. Как выразился один специалист по опасным материалам, в результате этого весь город может оказаться в опасности. Смотрите. Железнодорожная компания несет ответственность за это и за то, чтобы эти люди вернулись в свои дома. Их дома должны были быть проверены. Их дома должны были быть убраны. С самого начала эти люди подвергались маргинализации в попытке смягчить это, и сначала им сказали, поезжайте в отель и сохраните свои квитанции и компенсации. Восточная Палестина – очень бедная община. У некоторых из этих людей нет денег, чтобы купить отели и сделать все это, и вы знаете все эти вещи. Это действительно похоже на ядерную зиму. И я сказал, что в значительной степени да, на этот раз мы взорвем ядерную бомбу химическими веществами. И это то, что они получают. А теперь представьте, если бы это произошло в таких популярных городах, как Филадельфия и Детройт. В этих городах много бедных людей. Все сочувствуют им. Все хотят, чтобы они были в безопасности. Представьте себе, что это произошло одновременно в Вашингтоне, округ Колумбия и скажем в Джорджтауне, будет вызвана национальная гвардия. На горизонте не появится грибовидное облако токсичных химикатов. Мы можем вам это обещать. И конечно в обоих случаях, если бы это коснулось богатых или обездоленных бедных, это было бы главной темой каждого новостного канала в мире. Но это случилось с бедным погруженным в темноту городком Восточная Палестина, штат Агая, Жители которого забыты и по мнению людей, которые руководят этой страной, заслуживают забвения так что ничего страшного. Специалист по охране труда в этом видео объяснил местным СМИ, что это такое, как винилхлорид в поезде. Это не единственная угроза. Есть еще газообразный этилен, и мы цитируем. Вы смотрите на 5,015, 20 лет вперед, пока не увидите потенциальные долгосрочные последствия. Это вещество просачивается в низменные районы. Оно может быть в канализации, оно может быть в укромных уголках, трещинах и щелях. Конечно, именно так действует ядовитый газ. Спросите любого в Вердине. И это объяснило бы эффект, который только что описал эксперт по химическому оружию, объяснило бы, почему в этом районе гибнут рыбы и животные без объяснения причин. Хотя, конечно, объяснение очень очевидно. Один житель Восточной Палестины говорит, что его лисы сейчас больны. Посмотрите на это. Тейлор зарегистрирован в водных как хранитель лис. Пара его лис сломала ноги, пытаясь убежать после первоначального схода с рельсов. Одна из его лис даже умерла. Ни с того ни с сего он просто начал очень сильно кашлять, и просто отключился, у него была жидкая диарея, и он просто шел очень быстро. Тейлор сказал мне, что все его лисы заболели и ведут себя по-другому с выходных. У некоторых ненормально опухшие морды, в том числе у той, которую он держит. Он говорит, что они неправильно питаются. У многих проблемы с желудком, и они ведут себя вяло. Именно так должна вести себя лиса. Она очень слабая и вялая. У нее очень слезящиеся глаза и слабое биение. Некоторые лисы быстро расхаживают по своему загону. Еще один признак того, что им нехорошо. Да. Всегда обращайте внимание на животных. Есть причина, по которой фраза «канарейка» в угольной шахте является клише. Итак, после того, как все это стало достоянием общественности, что вода в воздухе в Восточной Палестине и вокруг нее, возможно, в регионе может быть загрязнена. Наконец-наконец, спит наконец, Бутигик. Министерство транспорта решило взвесить, цитирую. Наши федеральные партнеры Вепа находятся на месте и контролируют воздух внутри и снаружи помещений. Качество. Качество воздуха. А как насчет воды? Вода какое это имеет отношение к изменению климата это единственная вещь без которой вы не можете обойтись примерно через два с половиной дня вы умираете но они даже не проверяют воду они проверяют воздух только через неделю после того как людей впустили обратно в их дома и по словам мэра пита агентство по охране окружающей среды даже не проверило 200 домов в непосредственной близости от очага возгорания ожога который не был органическим или случайным его сожгли власти так что на самом деле им просто все равно не могли бы вы выразиться яснее, в то время как жители Восточной Палестины вдыхали ядовитые пары, мэр Пит шутил по поводу китайского шпионского воздушного шара, которому его босс разрешил летать по всей стране. Он забавный парень. Посмотрите на это. Если вы посмотрите на то, с чем столкнулись американские транспортные системы за последние два или три года, отчасти из-за пандемии, мы столкнулись с проблемами. От контейнерных перевозок до отмены рейсов. Теперь у нас есть воздушные шары. Это верно. Значит, вы совершенно некомпетентны, совершенно некомпетентны. Никогда еще не было такого выпиюще некомпетентного секретаря кабинета министров и такого явно безразличного, почти на грани зла, если мы будем честны в этом. А затем небольшая шутка в конце. Это был мэр Пит вчера, почти через две недели после катастрофы Вагая. Скажите, была ли эта катастрофа предсказуемой? Мы не уверены. Netflix снял фильм об этом в прошлом году. Поезд сошел с рельсов в Агайи и повсюду разлил токсичные химикаты. Некоторые местные жители в Восточной Палестине были статистами в этом фильме. Но никто не приедет. Этого никогда не могло случиться. Верно. Ну, это выясняется время от времени, мы не совсем уверены, почему этот поезд сошел с рельсов. Но согласно отчету в Джалапник, поезд, участвовавший в сходе с рельсов. Норфолк Южный лоббировал федеральные регулирующие органы около 10 лет, чтобы им не пришлось улучшать свои аварийные тормоза. Администрация Байдена, как и две предыдущие администрации, не продвигала этот вопрос, и, по-видимому, аварийные тормоза на этом конкретном поезде отказали во время этого инцидента. Опять же, здесь много пропаганды. В этом замешаны профсоюзы. Есть много людей, которым выгодно возложить вину за эту катастрофу. Поэтому мы не собираемся поддерживать какую-либо теорию о том, почему это Произошло. Мы только отметим, что мэр Пит, который отвечает за выяснение причин, по которым это произошло, похоже, совершенно не заинтересован. И как и все остальные в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе, он просто притворяется, что этого не произошло, и рассказывает нам маленькие анекдоты. Но нас интересует, почему это произошло и каковы его последствия. И по этой причине мы благодарны Натану за то, что он присоединился к нам прямо сейчас. Он житель Восточной Палестины. Он живет всего в двух милях от того места, где это произошло, и сейчас он присоединяется к нам со своей женой Келли. Большое вам обоим спасибо. Спасибо, что присоединились к нам. Вы беспокоитесь о том, чтобы быть там прямо сейчас? Да, мы беспокоимся. Очень. Очень держу пари, что так оно и есть. Вы видите эффект? С нашей точки зрения, находящейся за сотни миль отсюда, кажется, что в вашем городе есть опасные химические вещества. Вы видите последствия этого? Мы видим их локально, внутри наших тел, то, что мы испытываем. Местная рыба в наших ручьях умерла, маслянистый блеск и окраска в нашей воде Постоянный запах горящего пластика и химикатов в воздухе, проблемы с нашей собакой, рвота-вялость. Здесь страшные вещи, Такер. Это ужасно. Это ужасно, это кошмар. И опять же, если бы это случилось в Вашингтоне, округ Колумбия, никто бы там сейчас не жил. Есть ли там какое-нибудь федеральное присутствие? У вас есть ощущение, что любой, кому вы каждый год отправляете свои налоговые доллары, заботится о том, что с вами происходит? В данный момент, к сожалению, нет. Нет. Итак, там нет чиновников ЭП и опоизащитных костюмов, никого из Министерства транспорта. Вы знаете, кто ходит вокруг, пытаясь выяснить, как это произошло, как предотвратить это снова? Что вы видели? Никто не стучится в нашу дверь. Сколько ваших соседей все еще там? Наш сосед через дорогу и наш сосед по соседству, они тоже вернулись в прошлую субботу, когда мы вернулись домой. И это было через несколько дней после того, как они сказали, что возвращаться безопасно, а мы все еще чувствовали себя неуютно. И как только мы въехали на линию Агая мы сразу же снова почувствовали запах химикатов. И с тех пор у меня теперь химические ожоги и реактивная сыпь на лице, а мое горло снова раздражается, и я чувствую себя очень неловко, очень неловко. Чувак, мне так жаль. И я просто предполагаю, глядя на цифры, что я никогда не был в Восточной Палестине, но похоже, что многим людям там, вероятно, больше некуда идти. В том-то и дело. На самом деле мы переехали сюда только в мае прошлого года и получили хороший участок площадью 14 акров, место, которое можно назвать нашим последним домом. Вы знаете, и мы находимся на окраине города, где произошел инцидент, но в городе, я имею в виду, это очень маленький район, и их много мы принадлежим к низшему классу и с низким доходом, и, к счастью, нам было куда идти в воскресенье, когда мы получали приказ об эвакуации на две мили. Но многие из этих семей, к сожалению, этого не сделали, и это должно было произойти в пятницу, когда бы то ни было. Когда произошла первая авария? Когда это произошло впервые, и химические вещества по какой-то причине не были выпущены или известны. И по моему мнению, и в моей отрасли, бумажный след связан с чем угодно, особенно когда речь идет о железнодорожных вагонах. Есть ДЭС, есть манифесты и так далее. Верно. Даже если они, вне всякого сомнения, не знали, что произошло тогда, это простой звонок продюсеру. И они могут сообщить вам об этом в течение нескольких минут. Так что происходит много подозрительного. Они знают, что это в их железнодорожных вагонах, конечно, знают. Натан Келли, спасибо, что присоединились к нам в Год Спит в Восточной Палестине. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Таким образом, жителям города сказали, что они могут вернуться в свои дома вскоре после того, как власти сожгли токсичные химикаты и создали ядовитое грибовидное облако, которое вы видели. Теперь губернатор штата Агая Майк Дивайн говорит, что водопроводная вода, вероятно, небезопасна для питья. Но в то же время вы не можете пить водопроводную воду, потому что она наполнена ядовитыми химическими веществами. Дивайн говорит жителям Агая, что можно возвращаться домой. Посмотрите на это. Я думаю, что я бы пил воду в бутылках и продолжал бы выяснять, что показывают она анализы относительно воздуха. Я был бы настороже и обеспокоен, но я думаю, что, вероятно, вернулся бы в свой дом. Вы должны подумать, что законодательное собрание штата Агая может сегодня вечером принять закон, заставляющий губернатора Дивайна переехать в Восточную Палестину на неопределенный срок. И просто посмотреть, как он это сделает. Выпейте маленькую бутылочку воды. Просто будьте начеку. Доктор Жанет Нишват, директор городской больницы. Она присоединится к нам сегодня вечером для оценки. Доктор, спасибо, что пришли. Насколько вы обеспокоены? Хотели бы вы переехать в Восточную Палестину сегодня вечером? Ни в коем случае, Такер. В этом поезде есть множество химических веществ. Изобутилен, этилен, ацетил и винилхлорид. И, конечно же, наибольшую озабоченность вызывал винилхлорид. Потому что это одно из самых токсичных, ядовитых химических веществ на планете, которое занесено в список канцерогенов для человека. Что это значит? Это означает, что он потенциально может вызвать рак. Рак печени, рак молочной железы, лейкемию, рак крови. И так далее, вдобавок ко всему, когда вы сжигаете его, что они сейчас и делают, контролируемый ожог, то у вас появляются побочные продукты. Эти побочные продукты также могут быть смертельными. Как вы упоминали ранее, фазген — это смертоносное химическое вещество, которое использовалось в качестве оружия во время Первой мировой. Войны. И оно даже указано на веб-сайте CDC. У них есть протокол готовности к чрезвычайным ситуациям на случай, если вы вступите в контакт с фазгеном. Итак, все эти химикаты и агентства по охране окружающей среды ЭПА, о которых мы пока знаем, тестируют только на винилхлорид. Но как насчет этилгексила? А как насчет бутилоцитата и всех этих других химических веществ, которые вызывают симптомы, подобные тем, которые испытывал ваш предыдущий гость? Головная боль, боль в горле, раздражение глаз, жжение кожи, Затрудненное дыхание, смерть, смерть рыбы, диких животных, цыплят, сэр, домашние животные. Так что это вызывает большую озабоченность. Нам нужно увидеть Фима там на местах. И у нас, вероятно, было преждевременное разрешение Агентства по охране окружающей среды на возвращение граждан обратно в это сообщество. Да, дело не в климате, так что им все равно. Рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Спасибо вам, Такер. Ник – видеожурналист, который находится на земле там, в Восточной Палестине, штат Агая. Он разговаривал с владельцами бизнеса и жителями города. Сейчас он присоединяется к нам. Ник, большое вам спасибо, что пришли. Мне жаль, что нас там нет. Что вы здесь? Как вы оцениваете город прямо сейчас? Итак, то, что происходит на местах, немного отличается от того, что вы могли бы увидеть в средствах массовой информации. Мнение жителей похоже таково, что они очень раздражены тем, как федеральное правительство, в частности администрация Байдена, справляется с этой ситуацией. «У вас есть агентство по охране окружающей среды. В частности, они не будут разговаривать ни с кем из жителей. У вас есть люди, которые находятся прямо там наверху. Я разговаривал с владельцем малого бизнеса, который был там. Их бизнес находился прямо напротив того места, где произошел взрыв. Они ничего не могут добиться от агентства по охране окружающей среды. Федеральное правительство прибыло на несколько дней». Взяло на себя весь их бизнес, не впускала их, хорошо, но также не разговаривала с ними и не давала им плана. Ничего им не говорила. И именно так обстоит дело со всеми, кто живет в этом городе. Так что они не знают, покинет ли их федеральное правительство, и они не знают, будет ли их город стерт с лица земли. И это действительно печально, когда вы разговариваете с этими людьми, потому что они в ужасе от того, что этот город, в котором они выросли, в котором они прожили всю свою жизнь, будет полностью разрушен людьми, вынужденными уехать, людьми, которые боятся даже возвращаться в город. Есть множество людей, которые не верят оценке агентства по охране окружающей среды по о том, что в город можно возвращаться. Так что они просто не потрудились. И это действительно страшно думать, что федеральному правительству нельзя доверять настолько, чтобы оно могло сказать нам, безопасно ли находиться в таком районе, как этот. Они принудительно ввели вакцины против ковида в стране, поэтому я думаю, что им нельзя доверять. Но мне просто интересно, по сути дела, отслеживает ли агентство по охране окружающей среды ЭПА, куда ушло это облако химических веществ. Это была локальная проблема. Она стала региональной проблемой. Есть ли у нас какая-либо информация о воздействии этих облаков химических веществ? Да, так что Такер, агентство по охране окружающей среды, не разглашает большую часть данных, которые они якобы собирали. Они должны были обнародовать данные о пробах воды на прошлой неделе, верно? Как это сделать? Было ли водоснабжение загрязнено? Были ли загрязнены грунтовые воды? Они не сделали ничего из этого хорошо? Это еще одна вещь, на которую часто жалуются жители, потому что они даже не знают, можно ли доверять собственной водопроводной воде. Они не хотят открывать свои краны. У многих из этих людей есть колодца, но они понятия не имеют, загрязнены ли их грунтовые воды. В это невозможно поверить. Вот так. Это Америка. Это страна первого мира. Я имею в виду. Да, ли была таковой. Я очень ценю этот репортаж с места событий в Восточной Палестине, штат Агая. Спасибо вам. Вот уже более двух лет нас угощают бесконечными лекциями о демократии. Я защищаю демократию. Если бы вы хотели уничтожить демократию, что бы вы сделали в первую очередь? Позвольте людям из других стран выбирать ваших лидеров. Это демократия, конечно, все наоборот. Но демократы открыто пытаются сделать это сейчас. Давайте позволим жителям других стран голосовать на наших выборах. По-настоящему. Подробнее об этом далее. На протяжении десятилетий видные демократы публично хвастались, что мы собираемся открыть границы, чтобы получить больше надежных избирателей. Если вы это заметили, значит вы какая-то жуткая фанатичная замена Грейс, чокнутый по теории Великой Замены. Вы сумасшедший. Заткнитесь, расист. Но это правда, они так говорят, и теперь они даже не скрывают этого. По всей стране в районах, контролируемых демократами, стало обычным делом разрешать нелегалам голосовать на выборах. Таким образом, иностранные граждане, иностранцы могут выбирать ваших лидеров. Как это демократия? Это не демократия, противоположность демократии. Это, конечно, тирания. Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорк уже позволили этому произойти. Теперь это стало федеральным законом. 162 демократа в Палате представителей только что проголосовали за то, чтобы разрешить нелегальным иностранцам голосовать на выборах в Вашингтоне, округ Колумбия. Итак, вы проживаете в Вашингтоне. Вы гражданин США. Но ваш голос отменен иностранцем, кем-то обладателем иностранного паспорта, который поклялся в верности иностранному флагу, чтобы выбрать вашего лидера. Демократия? Нет. Даже близко нет. Вот делегат от округа Колумбии Элеонора Холмс Нортон. В Соединенных Штатах существует давняя история, когда негражданам разрешалось голосовать на местных, государственных, территориальных и федеральных выборах. Жители округа Колумбия, большинство из которых чернокожие и коричневые, достойны и способны самостоятельно управлять. Это правда, что Конгресс обладает абсолютной властью над округом Колумбия, но сила не делает правым. О, значит, если что-то произошло в американской истории на какое-то время, это нормально? Вы это хотите сказать? Вы идиот? И да, граждане Вашингтона в любом месте Америки имеют право управлять собой. Она говорит, что вами должны управлять иностранцы. Томас Месси, член Конгресса от штата Кентукки, и для нас большая честь, что он присоединился к нам сегодня вечером. Конгрессмен, большое вам спасибо, что пришли. Разве это не самая очевидная атака на демократию? Это атака. И после многих лет кровопролития по поводу российского вмешательства, демократы теперь проголосовали за то, чтобы позволить гражданам России и китайским коммунистам голосовать на наших выборах. Элеонора Холмс Нортон была права, но чего она вам не сказала, Такер, так это того, что тогда у вас была собственная земля. Другими словами, вы считались гражданином, если тогда у вас была земля, чтобы голосовать. Я почти уверен, что она не хочет возвращаться в те времена. И вот в чем безумие. По крайней мере, они есть не так ли? В Вашингтоне, округ Колумбия, около 50 иностранных граждан, и, как вы заметили, у некоторых из них есть виза, но примерно у половины из них ее нет. Они прибыли сюда нелегально. И я спросил высокопоставленного члена Джейми Раскина, поскольку округ Колумбия позволяет голосовать людям, находящимся в тюрьме и в тюрьме. Означает ли это, что нелегальный иностранец, находящийся в тюрьме, может голосовать в Вашингтоне, округ Колумбия, и он не сказал бы, что они не могут? Так оно и есть. Это вызывает особую озабоченность не только потому, что это философски отталкивающе, но и потому, что у нас есть десятки миллионов нелегалов, иностранных граждан, обладателей заграничных паспортов, присягнувших на верность чужой стране, проживающих в Соединенных Штатах. А наши выборы определяются десятками или сотнями тысяч голосов. Так что если они все смогут проголосовать, то мы закончили. Это все. Почему люди не возмущены этим? Я возмущен, но очевидно, что 162 демократа не возмущены, потому что они проголосовали за то, чтобы это произошло. Так что это просто безумие на самом деле, Такер. Я бы сказал, что по этому вопросу, как и по многим другим вопросам, редкий голос здравомыслия, Томас Месси, член Конгресса от штата Кентуки. Спасибо, что присоединились к нам. Спасибо, Такер. Поэтому, если вы хотите знать, насколько свободно ваше общество, просто задайте действительно простой вопрос. Позволено ли мне высмеивать ответственных людей? Могу ли я издеваться над ними? Могу ли я их подправить? Не насилием, а словами. А если вы не можете, то это свободная страна. Если вы не можете, то это не так. Так что вы должны быть обеспокоены тем, что комики подвергаются постоянным нападкам в этой стране, иногда физическим. И мы подумали, что было бы интересно снять документальный фильм об этом, расследуя смерть комедии. Это для Fox Nation. Вот часть этого. Если вы не можете высмеять ответственных людей, вы не свободны. Документальный фильм называется «Смерть комедии». Он выйдет завтра на канале Fox Nation. Итак, 20 лет назад никто даже не осмеливался предлагать применять стандарты позитивных действий к пилотам авиакомпании или диспетчером воздушного движения. Но администрация Байдена санкционировала это, и неизбежный результат, миллионы жизней в опасности. По-настоящему. Это не риторический вопрос. У нас есть примеры и новая информация от авиакомпаний далее. Коммерческие авиаперелеты в Соединенных Штатах уже давно являются самыми безопасными в мире. Настолько безопасными, что вы никогда об этом не задумываетесь. Когда в последний раз в этой стране разбился большой реактивный самолет? В октябре 2001 года, десятилетия назад. Но как и многое другое, это начало меняться сразу после того, как Джо Байден стал президентом. Байден навязал авиакомпаниям принципы справедливости. И это означало резкое снижение стандартов найма пилотов и авиадиспетчеров, и к позору авиакомпании согласились с этим. Результаты? В последнее время в авиации произошло несколько почти катастроф, в каждом случае на карту были поставлены сотни жизней. Например, в прошлую среду рейс авиакомпании United заходил на посадку в аэропорту Буш Интерконтиненталь в Хьюстоне. Самолет находился достаточно низко, чтобы пассажиры могли хорошо видеть взлетно-посадочную полосу. Прямо перед посадкой самолет на земле вырулил на траекторию полета United Flight. Пилот прервал посадку так резко, что люди на борту пришли в ужас. Это был еще один близкий промах в американском аэропорту, хотя этот случай так и не попал в новости. Что здесь происходит? Мы хотели знать, что происходит в коммерческой авиации. Явно что-то происходит. Поэтому мы обратились к кому-то, кто летает в авиакомпаниях уже много лет. Следующий отчет был написан в декабре ветераном пилота United Airlines. При своем бывшем генеральном директоре Скотте Кирби, United Airlines позволила политике и расовой идеологии превзойти соображения безопасности. По словам этого пилота, который сейчас работает на Скотта Кирби, эти решения подвергли жизни пассажиров серьезной опасности. Цитата, имя отредактировано, только что рассказал мне о самолете b 777 у берегов Мауи, который чуть не разбился две ночи назад. Оба пилота потеряли ориентацию и вышли из пикирования на высоте 300 футов над водой, потянув 2,5G. Я только что вернулся домой из Денверского учебного центра. Есть несколько настоящих ужасных историй о Юнайтед, но руководство одержимо тем, чтобы просто игнорировать происходящее. Расследование все еще продолжается, но капитан рейса на Мауи был совершенно. Новым. был нанят новый первый офицер и насколько я понимаю, мы чуть не потеряли самолет без уважительной причины. Оба были отправлены обратно для прохождения четырехнедельного курса. Новый сотрудник здесь, в моем флоте, это кошмар. Ему потребовалось 50 часов, чтобы пройти начальный опыт эксплуатации. Что еще хуже, разговаривая со своим инструктором, из его 25 посадок на тренажере 15 закончились в грязи. Ни одна из них не была на центральной линии взлетно-посадочной полосы. Они сказали, что его работа на радио была похожа на работу частного пилота. У него нет никакой ситуационной осведомленности. Я прямо сейчас переключаюсь на фо Рядом со мной первый офицер United B777. Она сказала, что подготовка совершенно неадекватна для новых сотрудников. Ее муж помогает обучать их в собственной академии пилотов United Aviate. Он постоянно спрашивает этих детей, которые приходят. Кто-нибудь говорил вам, что это такое? Многие понятия не имеют, во что вязываются. Сейчас они нанимают людей прямо из средней школы, у них нет ни знаний, ни желания в авиации. Речь идет только о деньгах и соблюдении ЭСК. Конец цитаты. И это касается не только Юнайтед, это касается всего мира. Собственная программа подготовки пилотов Southwest Airlines под названием Destination 225 резко снизила свои стандарты. Многие из его выпускников в конечном итоге работают в чартерной компании Swift Air, которая по контракту с администрацией Байдена перевозит нелегалов по всей стране без ведома американского населения. Но другие выпускники заканчивают тем, что летают на Southwest Airlines. В прошлом году недавно нанятый первый офицер рейса Southwest, бывший стюардессой, при посадке так сильно ударился о взлет на посадочную полосу, что член экипажа получил серьезные травмы. Вот как это выглядит в реальных условиях, когда вы решаете, что индивидуальность важнее способностей в чем-то важном, например, в авиации.